Дорогие друзья, всем привет. Как вы знаете, с последнего обновления CSGO в кряк был сломан, и очень многие люди спрашивали меня, где взять рабочую DLL-ку или где взять рабочую версию чита. Честно говоря, на кряк вантапа мне вообще пофиг, но дело на самом деле в другом. На ютубе появляется очень много видео с ратниками и стиллерами, которые выдают вот эти вот ратники и стиллеры якобы за рабочую DLL-ку Люди думают, что кряк вантапа вышел, а на самом деле просто скачивают вирусы. Поэтому, чуваки, не ведитесь на все вот эти вот фейковые видео. Но на самом деле рабочую версию крякова 3 я нашел. В общем, есть один китаец. У этого китайца есть свой лоудер читов. В этом лодре есть разные читы, например, Fatality на апдейте в Untap Crack 2 и в 3. В Antap 3 он фиксит уже как две недели. И прикол в том, что он его наконец пофиксил, правда, не до конца. В нем есть сломанные функции. Например, самая сломанная функция это AnimFix. Дело в том, то, что крякова третьего в лоадере этого китайца это единственная не сломанная версия крякова 3, которая хотя бы работает и которая хотя бы стреляет. Я это сам проверил, и в 3 там реально есть, он работает. Пока что дайлолки на вантап крек V3 я не нашел, потому что, как я понимаю, у этого китайца только одна работоспособная версия. Но, что я вам хочу сказать. Вначале я говорю про вирусы. Лаунчер, вот этот вот, в котором есть этот крек вантапа, он не проверен с точки зрения наличия вирусов. То есть, с ним играли, и не раз, и мои знакомые, и другие люди, они как бы вирусов не ловили. Но прикол в том, то, что кто знает, что может китаец поместить в свой лаунчер. Вирус можно подгрузить любой момент на любой компьютер, если вы загружаете какой-то файл exe ежедневно, поэтому всем советую быть очень аккуратными, вирусы могут быть, я этого не отрицаю, поэтому использование любого чита, любого exe файла только на ваш страх и риск. Если кто-то запустит его лодры и какие-то у вас вирусы на компьютере появятся, ко мне никаких претензий быть не должно, поэтому я вас сразу предупреждаю то, что за других людей я не отвечаю. Но прикол в том, что крэк действительно работает, однако там есть сломанные функции, например, animfix, то есть оружие у вас может там Летать в воздухе И как бы вы ничего с этим не можете поделать А еще функция GT remove в антиеймах Она мешает вам передвигаться Если у вас включена функция GT remove, вы ходить не сможете Насколько я знаю, там изначально вообще были проблемы С тем, что чит вообще не стрелял Или стрелял только когда у вас хит шанс 0 Но сейчас эти проблемы пофикшены И сейчас более-менее работоспособная версия Как бы есть Единственная самая плохая вещь это то, что ну правильно анимации не отображаются Но в принципе это не так критично И если у кого-то появятся вопросы А есть ли работоспособный дайлок в антаб -кряк, я вам еще раз отвечаю Единственная DLL есть только у этого китайца Если какая-то появится dll -ка, то скорее всего Его лоудры крякнут и сольют эту dll -ку в сеть Поэтому можете просто ждать и не использовать лоудр. Я вас ни к чему не призываю Могу сказать, что конфиги работают джески тоже работают Правда, не все функции в js работают Хитшан стреляет, автостопы в принципе тоже работают антиимы работают Ну и в принципе как бы проблема в основном только с анимациями Но прикол в том, что навряд ли они будут пофикшены Потому что апдейт с был слишком большой в CS если что, работоспособность кряка я тестировал через геймстрим со своим знакомым, поэтому качество записи такое плохое, но это не фейк, ничего, просто как бы иначе через геймстрим нет лучше качества всего интернетом. Тестировал я этот лаунчер через геймстрим со своим знакомым, потому что мой знакомый уже в принципе играл с этим лаунчером, потому что там можно было изменять менюшку кряка вантапа. Ну разные цвета ставить там и так далее. На записи игры я специально скрыл меню кряка, потому что если на видео присутствует меню Кряка вантапа, то такое видео может сам вантапа удалить. Чё они в в принципе, иногда как бы и делают, поэтому рисковать я не хочу. А Если что, заходите в мою группу ВКонтакте, которая в описании есть, и там увидите то, что, ну, все пруфы, то, что это все рабочее, и мне вообще обманывать как бы смысла нету. Ссылку на данный лаунчер я оставлю, если что, в комментариях. То есть самый первый закрепленный комментарий, это будет ссылка на данный лаунчер. В описании я оставлять ссылку не буду, поэтому учтите. Да, и еще если у вас будут какие-то там проблемы с тем, что что-то там не инжектится, или то, что вас крашит ко мне, пожалуйста, вопросов никаких. Я просто вам осветил информацию, а уже поддержка и так далее, это не я. Мне ничего не платили за то, что я это осветил И я вообще с этим никак не связан Просто это сделано для вас Да, кстати, сейчас 4 часа по моему времени и 2 часа по Москве Я зашел в дискорд этого лаунчера И там оказались русские ребята Которые, как оказались, это мои подписчики а, Дело в том, что они сами пытались запустить кряк И вот я вам сейчас покажу, что из этого получилось Это лав! No это ноулав! No лав! дурак, что ли? <соторгут> Посмотри, зайди в дискорд, это лав. No Ты че орешь? У тебя игра открыта, да? Да, вот. Закрой его стрим. Все, заинжектился. Все. Ч ⁇ все, у тебя экран а, завис? А, вот, что? Да, у меня заинжектился. Да? Смотри. Да, -да слышишь, все. Щас погодите, парни. А у тебя тоже. Ща погодите. Подожди, стой. Ну и в принципе на этом все. Если кому-то это видео оказалось полезным, то буду рад просто подписки на канал и лайку. Всем желаю удачи, всем пока. И еще играйте на шавыша.